сколько бы раз в жизни мы не говорили «люблю», скольким бы людям не признавались в своих чувствах, скольких бы не желало наше тело, но лишь с одним можно испытать то, что я осмелюсь называть оргазм души. Когда не нужно даже прикосновений для того, чтобы почувствовать необычайное чувство эйфории от одной только мысли — что есть на земле человек необыкновенный, особенный, способный подарить огромное счастье. И ему не надо для этого быть кем-то сверходаренным, суперталантливым, знаменитым или немыслимо красивым. Ему достаточно просто быть.